К нам обратилась пациентка с хронической фобой болезни Лайма. Этот случай интересен тем, что он отягощен и некоторыми другими сопутствующими болезнями. Сейчас мы послушаем рассказ. Пожалуйста, представьтесь. Я Нурадинова Зимия Ваитовна. Мне 42 года. Приехала из Крыма в Бахчисарайский район село Богатырь. Расскажите, как с самого начала, как вы заболели? Что у вас происходило? В 2019 подробно. году, весной, в конце апреля, в начале мая, меня укусил клещ. Нет, вы расскажите с самого начала, когда вас еще до весны 2019 да, года. Да, это я сейчас поправлю. А -а -а. Это был не первый укус клеща, был лет 7 назад. Но яркой такой симптоматики не было. Ну, то есть был, конечно, шум в, уши, в ухе был. Пролечилась я в лоротделении, и все как бы ну, прошло, слава Богу. Затем, вот, повторюсь, еще в 2019 году, весной, был следующий укус клеща. Но этот укус был уже с яркими симптомами. Буквально через месяц начали сильно болеть у меня колени. Обратилась, естественно, в местную больницу, ну, как все это и делают. Назначили мне 10-дневный курс мелоксикама и витамина В12, прокололи, ну, боль отступила, так сказать. Затем 8 июня я проснулась от сильного шума и заложенности в ухе левом. Заново вновь обратилась в больницу в лороделение, положили меня на две недели. Ну. Вы еще расскажите о том, на основании чего вам назначили лечение? Вы сдавали какие-то анализы по поводу болезни Лайма или как вам, как вам назначили нет, лечение? Нет, от да? анализа предво... До... После того, как во время того, как у меня болели колени, никаких анализов я не сдавала. Единственное, может быть, я уже точно не припомню, общий анализ крови был. Я пошла к невропатологу на прием, сказали, что это боли, связанные с позвоночником, вот, единственное. Ну, затем вот в лороделение положили, поставили диагноз нейросенсорная потеря слуха, пролечили, но мне почему-то стало после этого еще хуже. Шумы усилились, вот. затем, ну, очередные походы к врачам опять к невропатологу, уже э, следующий визит к, к невропатологу, опять целый список лекарств, все эти лекарства я принимала, никаких не было, э, как правильно сказать, улучшений, улучшений mm -hmm. да, наоборот, были ухудшения. Э, затем э, обратилась я к невропатологу уже в другом городе, Невропатолог опять мне выписал целый список лекарств, которых я опять также принимала. И не было никаких улучшений. Затем в интернете я прочитала про болезнь Лайма. Ну и решила сдать э, анализ методом ИФАМ. То есть это ваша инициатива была, да, сдать это... анализы на болезнь Лайма, это ваша инициатива? Да, это... Mm -hmm. это была моя инициатива. Я сама, так сказать, нарыла ее в интернете. Mm -hmm. Сдала методом ИФА у нас по месту mm -hmm. гемотесте. И у меня был очень большой показатель, большие титры. Вот mm -hmm. так вот. Обратилась э, с этим э, анализом в местную нашу больницу, инфекционное отделение. Пролечилась там э, на протяжении ну, 28 дней, 30 дней. Меня прокололи рацифином. Mm -hmm. Никаких улучшений не было. Мне стало еще хуже. Я, Практически перестала ходить, держась только за стеночку. Мышечная была слабость, интоксикация, вот, подергивание, вот, моргаю. Шум, шумы усилились, прибавился звон в ухе. Ну, еще много чего. А после этого сдавали контрольный анализ? После лечения, конечно, я сдала. Титры упали ну, совсем на мало. И клиника, клиника сохранилась, у вас, сохранилась да? и, можно сказать, даже ухудшилась. ухудшилась понятно. Вот так. Понятно. Ну хорошо. А какие вот вы говорите что там, что вам, когда вы обращались к разным специалистам, вам установили еще дополнительные какие-то диагнозы? Вот Вы говорили про энцефалопатию там и да. что-то с позвоночником, а что, какие Вам диагнозы представили? Это невропатолог э, поставил <къем> мне диагноз энцефалопатия, э, остеохондроз <къем> и... Господи... И Вы еще говорили, что вот у Вас с горлом что-то, да? Хронический танзелит. У Вас уже давно, видимо, это у да? меня с детства, <къем> с детства я <къем> стояла на <къем> учете. <къем> ну хорошо. Ну, ну и еще много очень сопутствующих болезней. Понятно. Примерная картина ясна. Будем заниматься и посмотрим, какие будут результаты. Поехали. Спустя месяц после начала лечения можно подвести уже предварительные итоги. Вкратце я остановлюсь на основных моментах этого случая. Значит, наша пациентка приехала из Бухчесавайского района Крыма на лечение от болезни Лайма болезнь Лайма диагноз болезни Лайма был подтвержден дважды по месту жительства двумя независимыми лабораториями в процессе опроса значит, выяснилось что помимо болезни Лайма у пациентки еще и сопутствующие заболевания астенхароз позвоночника и хронический тензилит. однако тяжесть ее состояния не, не было обусловлено имели этими заболеваниями. То есть были какие-то еще причины, которые вот, так сказать, состояние утяжеляли. И состояние было настолько тяжелым, что сама пациентка самостоятельно не могла ходить, она только с посторонней помощью, она не могла также выполнять обычные функции по дому и в какой-то степени требовался посторонний уход. Было принято решение, чтобы ее дополнительно обследовать, и в процессе обследования выявились такие значит, достаточно серьезные инфекционные заболевания, как значит, токсоплазмоз и тропическая малярия. Вот именно комплекс этих заболеваний и обусловил такую тяжесть. Поскольку в настоящее время рассматривается... Возможность передачи возбудителя болезни Лайма от человека к человеку контактным путем, а не только через укус клеща. Поэтому мы решили также и обследовать мужа пациентки на предмет подтверждения или исключения значит, болезни Лайма. Тем более, что он сам значит, подтвердил факт укуса клеща. То есть, его клещ кусал и значит, он его снимал с себя. Ну, как и следовало ожидать... Значит, диагноз подтвердился, то есть у него тоже, значит, мы диагностировали болезнь Лайма, но при том, что э, каких-то серьезных сопутствующих заболеваний у него не было, значит тяжесть заболевания была такая, невысокая, и он в общем-то с каких-то существенных жалоб на здоровье не предъявлял. Тем не менее, как и принято в подобных случаях, мы лечили обоих пациентов одновременно. И в течение одного месяца мы обоих пациентов, мужа и жену, от болезни Вайма вылечили. Если состояние мужа полностью пришло в норму, он никаких жалоб на здоровье не предъявлял, чувствовался очень хорошо, то состояние пациентки, хотя и улучшилось, но не до такой степени, что можно было поговорить бы о полном здоровье. Поэтому мы решили провести второй курс лечения, но поскольку у этой семьи имеются двое малолетних детей которые были оставлены на попечение родственников то они попросили значит, сделать перерыв между курсами лечения на один месяц и съездить пока домой решить там возникшие задачи и приехать уже после того на второй курс лечения вот мы на этом и остановились итак мы заканчиваем второй курс лечения за счет которого мы избавили нашу пациентку зиме от таких серьезных инфекций, как токсоплазмоз и э, тропическая малярия. Пришлось, конечно, повозиться, поработать, но вот сейчас мы попросим Азиме, расскажите, э, что вы чувствовали раньше, какие у вас были симптомы, какие жалобы на здоровье, как у вас это происходило в процессе нашего вот взаимодействия и что, к чему мы пришли сейчас, в целом. Ушли, конечно, очень многие симптомы, которые были, тики в глазах, угу. скачки давления, ну, перепады. То есть, а... Нас интересует еще, смотрите, вот вы говорили, и мы видели тогда, что вам трудно было одной передвигаться, как? вы ходили с, с чьей-то помощью, с, да? С палкой, да. да. Стала сама ходить. То есть вот к нам на второй этаж вы уже поднимаетесь? Самостоятельно. самостоятельно, хожу тоже самостоятельно. И, бросила, да, и вот сказать. вы говорили о том, что там вот вам ну, какие-то такие обычные хозяйственные дела подумают. Не вы могла делать, да. вообще не могла а выполнять. Сейчас? сейчас я выполняю все сама. То есть, ну, элементарно, да. сама, есть, ну, элементарно. Да. готовлю, стираю. То есть обычные убираю. хозяйственные дела своим. Все я сама, сама могу выполнять, дело. да, слава богу, все Понятно. хорошо. Понятно. Так, ну вот, теперь пока, Селин, вы расскажите, как вот вы там живете, как, как так получилось, что и у вас тоже, вот вы говорили, у вас тоже клешку кусал, хотя вы так явно не чувствовали, но тем не менее, вот, какая у вас там такая зона интересная, что вы? Ну, ну, мы живем вообще в Бакшсарайском районе, в Крыму, село Богаты, и, то есть, мы живем около леса, естественно, живя возле леса, ходим постоянно, и, то есть, постоянно цепляем клещей и в общем тоже я часто на себе то есть я часто с себя снимал клещей и вот переехал даже когда то есть ну, и то есть ну эту болезнь как бы я не ощущал ну когда продиагностировали то есть у меня была болезнь да это и то есть слава богу вот мы вылечились я здесь вот внесу значит, уточнение некоторое. Дело в том, что если человек болен только одной инфекционной болезнью, в том числе если болезнь лайма только, да, и при этом иммунитет в достаточно хорошем состоянии и сопутствующих серьезных заболеваний нету, тогда человек может существенно не, не, у него не меняется образ жизни, он выполняет свои обычные функции и даже не проявляет как бы не появляется эта болезнь. Но вот вы говорили тогда, что у вас какой-то кашель был, там еще что-то было такое, да, вот когда вы болели? Да, у меня кашель да? был. Не проходил. Есть, да, не проходил, то есть и как бы все народные длительно. способы использовал, и длительно, как говорится. И, вот, приехали в сюда, в Крымск, вот угу. к вам, угу. Вячеслав да. Юрьевич, и вот да. благодаря, Спасибо. как говорится, угу. вашему методу, то есть ну, мы вот вылечились, слава Богу. Да, здесь э, э, э, еще такое уточнение, дело в том, что э, вот, у Азиме мы помимо того, что выявили еще дополнительные серьезные инфекционные компоненты, мы еще выявили такие техногенные повреждающие факторы, как, допустим, э, значит, интоксикация тяжелыми металлами и э, промышленными токсинами. Вот это тоже свою лепту вкладывал в общее состояние, поэтому... Обратиться, допустим, куда-то в это учреждение, где могли бы там какое-то симптоматическое лечение провести, оно, конечно, давало какие-то результаты, может быть, временно, да, но по существу, в общем, состояние состоянии вас. Можно сказать, что не было. Не результата. давало даже, да? Нет. У -у -у. Я только вот когда сюда приехала, начала получать это лечение, и только тогда я почувствовала результат, эффект. Ну... Понятно. Вот у -у -у. хорошо. Ну, вот в... Стоит здесь в заключение сказать, что болезнь Лайма она очень многолика. Она, можно сказать, может имитировать очень разные заболевания, состояния. И люди могут лечиться, пытаться лечиться от каких-то заболеваний, которые, в общем-то, не, не, не, не соответствуют той нозологии. Поэтому, когда, допустим, человек упорно чем-то болеет, какие-то симптомы разного характера и обычное лечение помогает всегда имеет смысл провериться на болезнь лайма и Absolutely. вот очень часто значит, даже когда к нам обращаются люди совершенно по каким-то другим поводам и у нас обязательно мы насторожены вот в плане болезни лайма и тестируем этих людей всех кто к нам обращается на болезнь лайма и очень часто примерно в одном случае из трех мы находим эту болезнь да, и таким образом удается большинству людей, сказать, вот, привести в нормальное состояние. Вот. ну а тем, кто здоров, вот, надо, как говорится, посоветовать себя беречь и проводить профилактику, особенно в таких местах, вот, как значит, где люди живут, где, в лесистых местностях, значит, там, где э, люди ходят, иногда говорят, мы себя знаете, из детства пришли, да. прямо гроздями снимаем это, значит, этих клещей, тут ясно, что процентов люди заболеют этим. Ну вот на такой ноте закончим.